Возьмем две стеклянные трубки и соединим их резиновой. В левую трубку нальем воду, а в правую масло, плотность которого меньше плотности воды. Увидим, что уровень воды в левой трубке будет ниже, чем уровень масла в правой трубке. Это объясняется тем, что давление жидкости на дно сосуда зависит от высоты столба жидкости и от ее плотности. При одинаковом давлении, чем больше плотность жидкости, тем меньше высота ее столба. В данном опыте плотность масла меньше плотности воды, поэтому высота столба масла выше высоты столба воды.